И всем привет, с вами я Максим Шанович, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Так что вот это видео в, снято было 6 ше и выйдет это учисловить. Так что пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а я сейчас вам расскажу про Крассаут. Ну а вот и игра на Красаут. Красаут это постапокалипти... пост... постапокалиптический ММО экшен, в котором вы можете собрать из десятков тысяч деталей не машину уникального дизайна, а затем садиться на ней в жарких многопользовательских боях. Сейчас я вам покажу, как она. Еще по-другому выглядит. Вот он, наш красаут. Крафт райд достаной Сейчас идет этот знаменательный Знаменательное событие. Игра не бесплатно. Двенадцать плюс. Еще сейчас идет красаут крафта райд достаной Обновление 0.8.0. точка восемь точка ноль. Дети рассвета. Играть бесплатно также 12 еще сейчас идет с собери свой седан новое тоже об обновление играть бесплатно на пк ps и xbox также 12 плюс вот как мы можем поиграть в него нажимаем на играть в пк здесь вводим там например я напишу просто например яндекс Дальше пишем какой-нибудь никнейм там. И пишем пароль свой. И код с картинки там. И нажимаем «Я принимаю условия». Вы можете выбрать свой бонус. Кстати, сейчас идут бонусы разные. Например, в «Защите кабина ВВТ-1». Или «Нападающий». ЛМ-54, Черт, Авенджер, 57 мм, и Лупар. Выбирайте, что вы хотите. Если у вас есть аккаунт, то можете войти. Ссылку я оставлю в описании. еще в Кросаут, в, в по-воем игрокам предстоит показать, на что они способны убить с противниками управляемыми иску... коварным искусственным интеллектом. Опытные игроки смогут также создать своих собственных остальных монстров для биофанов и отправить их сражаться с другими пользователями, пользователями в специальных ПВ-миссиях. Уникальные машины созданы самими игроками из доступных частей от маневрия не вареных баги до тяжелых вездеходов на гусеничном ходу и боевых платформ на антигравитационной основе. Полная свобода творчества и тысячи возможных комбинаций, вы можете создать машину любой формы, используя сотни деталей, разновидностей брони. Вооружения и восполагательных систем, продвинутая модель продвижений. Повреждений можно оценить у вражеской машины любую часть или деталь, и это сразу отразится на ее боеспособности. а потом новые от бензопил до и пулеметов до ракетных установок За полу огня летающих дронов и генераторов невидимости собственная мастерская. масс создавайте новые Усовершенствуй вами детали и продавайте их на внутреннем аукци... аукционе. Торговля между игроками все, что вы добыли в бою или собрали в мастерской, можно продать на аукционе другим игрокам. И многое другое. Скачивайте касаут и ноги Сейчас идет бонус к регистрации. Скачивайте и играйте. Ну, а мы погнали дальше смотреть, как установить дом. И, и сегодня мы будем установить вот такой вот домик. Я его уже постановил и вам покажу сейчас, как его сделать. Вот такой домик. Двери. Вот. Прикольный домик. Ну и всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, что мне снять еще. И не забывайте сервисов в, в игре Crossout. Всем пока. Ну а мы возвращаемся в Майнкрафт. Не заряжу, мы зашли сюда. Так что погнали. Пойду на базу. Так. Кстати, кто хочет со мной здесь дружить, Никнейм справа был. У меня сервер Гриф Мега. Заходите и кидайте мне тп. Я бани. Вы справа вы уже видите мой ник. Можете остановить и его ввести. Ну, а мы сейчас будем установить домик. Так, нам, нам нужна розовая шерсть. 64 шту штуки. 64 розового стекла. Еще можно 15 березовых бревен и еще 64 камня еще конечно же нам нужна кинка и топор еще что нам понадобится две печи еще можно шауки взять или мы можем сделать сундуки я больше предпочитаю сундуки. Берем то же самое бревно. И делаем из него вот это все вот. Нам нужно где-то таких четыре сундука. Так. Канал в вот у нас 4 сундука. У нас осталось 7 бревен. Так. И еще что нам понадобится. Еще можно взять... Надо подумать. Еще надо взять диалит. Штучек 16. И раскладываем их вот так вот. Чтобы у нас получились пролированные диалит, чтобы получился. И будем строить домик. Я буду строить на своей территории. Вы можете свою сделать территорию. Так что строим. И кстати, не забывайте заходить на красаут и регистрироваться. И играйте в онлайн экшенах. Красаут. так это будет у нас основание строим домик вот сначала вот так строим 4 дальше здесь также 4 и здесь тоже 4 по здесь должно быть 4 блока здесь 2 здесь тоже 2 нет здесь должно быть еще больше все подождите-ка я запутался а, да здесь тоже 4 здесь 2 здесь 2 и здесь 4 ставим стекла вот так вот по бокам вот так дальше Берем, переделываем бревно в доски. Должно получиться 28 штук. Строим стены. Высотой здесь 4, здесь 3. Так. Здесь тоже 4. 4. Здесь... Тоже 4. У нас закончились. Ничего страшного. Берем еще 15. И также переделаем в доски. у нас будет маленькая стекушка. Вот так должно получиться. Кстати, пишите под этим видео, что мне снять еще, потому что я не могу ни ничего найти, чтобы вы мне что-нибудь писали. Потому что сними там это, это. Потому что я могу снять вообще что угодно. Только скажите мне. Здесь, я ошибся, здесь тоже четыре, везде по четыре блока. Должно получиться вот так вот. Дальше. Здесь ставим вот так вот 6 И здесь тоже ставим. Вот так. И еще вот здесь. Дальше нам нужна лопата. Так. Берем лопату. Напоминаю, заходите в не регистрируйтесь и играйте в, набор, в многопользовательский режим. Там играют десятки тысяч игроков. И там есть дес десяток тысяч разных Деталей, чтобы собрать свой бронетанк. И, и выбирайте бонус, какой вы хотите. Так, ставим шесть вот так вот. Здесь два блока. Здесь надо уже восемь. Здесь тоже. Шесть. И здесь... 8 Здесь 6 Дальше Становим вот так вот Здесь уже заделываем Вот так вот Чтобы получилось так Дальше здесь Подкапываем Ставим печки Должно получиться вот так вот Дальше. Ставим диагноз сюда, сюда и вот сюда. Нужно получиться вот так. Дальше. Если что, ссылка на донат на этом сервере я оставлю в описании. Ссылку. И на красаву вот также. но вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а я еще возьму досок. Короче, в общем, надо где-то это одна доска. И не перематывайте видео. Потому что вы можете много пропустить. Дальше, что нам понадобится дальше? Дальше нам надо взять диагнит. Еще... Штучек 20 ну, можно сорок два еще. И раскладываем их. Так. У нас сорок штучек. Дальше застараем все. Здесь. Но не полностью. Вот. Поставляем где-то... Не 9, а 12 боков. Так что ставим вот здесь вот. Вот так вот. Так. Нужно получиться вот так. Дальше ставим диалит вот так и вот так. Ставим вот такую вот штучку. Здесь ставим и здесь ставим. Чтобы получилось у нас вот так вот. Ставим здесь стекло. И здесь. Еще здесь можно. Дальше. Нам нужно еще железо. Девять штучек. Раскладываем, чтобы у нас получились веды три штучки. Набираем воды. И наливаем вот сюда воду. Должно получиться так. И еще вот так. Чтобы вода стекала, стекала туда и застраиваем это все дело здесь тоже ставим чтобы получилось у нас вот так вот дальше что дальше все что у нас есть в инвентаре можем положить обратно в сундук Дальше, что понадобится дальше. Например, шалкеры я вам не советую туда ставить, потому что его очень легко можно забрать. Я даже сам это делал. Это очень просто. Еще надо два сундука. Вот. вот так и вот так. Это будет для красоты. Их нельзя будет открыть. Что дальше? Дальше уже вы можете поставить что угодно. Еще нам осталось дверь. Так, досок у нас нету. Тогда полетим за дубом. Потому что это самое нормальное дерево. Дождь. Так. Где? Дуба нету. Зато есть береза. Но она нам не нужна. Нам нужен дуб. А Чтобы найти дуб, нужно думать как дуб. Понятно. Кстати, я всегда проверяю все сундуки. Если, например, не заприваченная у кого-то, то, то я, я как зашел, например, нашел сразу же сундук. Просто не по меду, нашел сундук. Проверил его, и вдруг нету ни, ни, никакого привата. Это было круто. Так что всегда лучше прыгать. А вот и дуб наш. Переводьте свою местность. А то как и я могу найти у вас этот сундук и забрать все. Там, кстати, более ценные вещи. Поставим здесь сетхом дуб отсюда И тень провести на хом. Делаем из дуба доски и Ставим, чтобы у нас получилось длинные двери. Ну, можно и 6. Вообще можно и 9. Это как, как сами хотите. У меня будет 9. Ставим так. Дальше так. И, и еще вот так. И ставим еще. Вот так. Вот так. И еще одну дверь нам надо. Сейчас сделаем. Давай, давай давай Так, вот сюда И Можно поставить еще Поприкол Так, нужно сломать, значит короче так сделаем переход сюда вот так и ставим еще одну дверь вот сюда. Так, так, так, так, так, так, так, И вот так. Еще оставшийся вот шест, который я сломал, можно поставить вот сюда. Ну. Все. мне тут тут ходосы поломались. Короче. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.